Сегодняшнее утро мое началось с фразы «Когда это закончится?». Сегодня утром подхожу к ларьку, к женщине, которая продает курму и всякие там фрукты. Покупаю у нее, а курма цена 45 рублей, более чем, да, адекватная. Я беру, я говорю, что у вас с концу дня все продалось с таким позитивом? Она, нет! Я говорю, что значит нет? Она мне говорит, вы что? Мне надоело эта долбанная хурма. Когда это все закончится? У меня очередь стоит, говорит, весь день. Мне это надоело. Вот представляете, насколько разная информация идет ото всех. Кому-то нужны продажи. И кто-то их стоит и молится, и ждет, пожалуйста, пусть у нее продастся. Мне нужны денежки. А кто-то говорит, задолбала эта торговля. Вот как? Вот насколько мы все разные и насколько нам всем нужно. Разные в дела, разные продажные, разная информация. Но мы идем к позитиву. Поэтому у нас сегодня есть к вам эксклюзивное предложение в качестве подарка к Новому году. Сумки, которые сегодня показываю, увеличиваем скидку от 10 до 15%. Подписчикам канала подписывайтесь и делайте себе подарки. Это очень приятно ходить, шиковать, любоваться с тем, что у вас есть. Либо с той подружкой. Сумку называю подружка, потому что она реально дружит с вами каждый день. Итак, поехали. Новинки золотого дождя от фабрики города Пенза. Красивый нейлон. Есть заказ на сумку из нейлона. И это позже Она была у нас в сером цвете. Наконец-то она пришла, но она черная. Поэтому, если кому-то нужно... Девочки, звоните. Мой номер телефона 8 904 436 0956. Сумки, сразу говорю, продаются. Бронируйте, делайте предоплату. Если кому-то это нужно, списываемся и отправляем удобным для вас способом. Наложный платеж, либо за оплату стопроцентную, кому как хотите. Но учтите, что стоимость отправки наложенным платежом входит вся сумма вместе с отправкой, плюс процента, Потому что нюанс нюансы, говорят, вот за что я должен переплачивать. За службу. За службу перевода денег. Итак, поехали. Вот такая красивая сумка из нейлона. Это новинка. Паврика «Золотой дождь». Красивая вышивка. Лента-стропа. Она проходит сквозь сумку всю. Выстрочена. На задней стенке карман на молнии. Высота сумки регулируется, ее можно уменьшить, вот так перестегнув и уменьшив, либо расслабить, наполнив полностью и растянув. Цена этой сумки будет 2 500 без скидки. Так, Смотрим вот такое донышко. Необычное, правда? На задней стенке карман на молнии, идем вовнутрь. Два бегунка, что очень удобно. Если один выйдет из строя, останется второй. Посмотрите, какие здесь бегуночки интересные. Видели? Булавочка. лавочка. лавочка надежная, красивая и игривая. Сумки очень легкие. Нелон замечательно носится. Так, внутри вот такая перегородка прилегающая на молнии. Вот такой карман есть на молнии. Очень прочный подклад. Сумки очень легкие, потому что нелон... Помните, да, он прочный. Вот здесь вот дополнительные два кармана. Размеры, номера моделей, наши контакты во всех социальных сетях. Размеры сумок и цены оставляю внизу под видео в инфобоксе. Если кому-то нужно просмотреть какую-то модель, нажимаете именно на нее, и идет именно тот отрезок, который вам нужен. Итак, одна сумка, вторая Танцующие коты, красивые, стильные, модные. Вот такая сумка из нейлона. Нейлон очень прочный. На задней стенке кармашки на молнии. Здесь карабины расстегиваются и можно увеличить за счет этого объем сумки прям намного. Смотрите, насколько. Сюда легко войдет формат папки, даже не формата А4 файла. Так, на задней стенке я показала кармашки на молнии, на передней тоже два кармана, она оформлена как джинсы. Смотрите, вот здесь выстрочены карманы и вот такие вот кармашки здесь есть для мелких предметов, либо для маски. Можно положить все, что вам комфортно. Вот такая красивая вышивка, мальчик и девочка-котики. Ручка средней длины, она позволит сумке быть на плече. Ее можно легко взять в поездку, потому что нейлон замечательно моется. И он очень прочный. Помните нейлоновые сумки, которые носили наши мамы? Не тоненький, а толстый такой, прочный. У меня у свекрой до сих пор какая-то куртка А еще нейлоны были такие прочные, когда я была маленькой, моя бабушка... Носила косынку из такого нейлона. Толстая, я прям помню. Она его завязывала, ее завязывала, эту косынку. И она у нее школом стояла, потому что она была толстая, с пропиткой. Не знаю, куда она длилась. Да? Не бабушка стояла колом, косынка. Бабушка колом не стояла, слава богу, она двигалась. Так, шуршать не буду. Смотрите, здесь на задней стенке карман на молнии. Вот такая прилегающая перегородка. И два кармашка дополнительные вот здесь. Вот такая красотка. И цена этой сумки 2,600. Это более чем адекватные цены за вышивку, потому что цена сумки увеличивается. Вышивка, нитки очень дорогие. И потом это девчонки вручную краят, идут, следят за машинами. В общем, все это кропотливо, очень трудно. Красотка из нейлона, просто бомбическая, прям классика. Смотрите, какая аккуратная. Нейлон выстрочен, это и как кожа Смотрите, какая выдержанная красавица. Вот такое дно, вот такие бачка у нее. Сюда пристегивается с обеих сторон удлиненный ремень, который позволит сумку повесить через тело. Три отдела. Она очень легкая, красивая, комфортная. Один отдел. Второй отдел, серединки серединке третий и плюс доп кармана еще вот. Глубину карманов смотрим. Вот, пошла ладонь. С обеих сторон входит ладонь. Отдел вот такой. Вот так входит рука, прям до самого низа. В серединке. Карман на молнии. И два кармашка для мелких предметов. Так, смотрим длину ремня. Ремень вот такой. Он позволит сумке повесить на плече. Быть сумке на плече. Так. Цена этой сумки 2,400. Очень красивая, прям стильная сумка. Смотрите. Ну, только в летнее время можно так повесить, да? А так прям Честно, эта сумка не имеет возраста. Она как для молодой девочки, так и для зрелой женщины будет очень хороша. Вот такая сумка из нейлона. Тоже новинка. Стежка. Стежка, смотрите, с каким теснением отстрочена. Очень красиво. Прям бомбически просто. Вот такое дно с ножками. Красивая вышивка. Вот такая Держалка на... <смех> на молнии. Держалка. <смех> <Я> не сказала. <смех> вот такой карман. На задней стенке карман на молнии. Две короткие ручки. И здесь ездильный ремень, который позволит сумке быть на плече. Вот, крепится он наискосок вот сюда. Цена этой сумки 2 500. Идем вовнутрь. Так, внутри... Карман на задней стенке. Вот такая перегородка и два кармашка на передней. Красивая, тоже стильная. Так что нелон может быть не только спорт, Нелон может быть и классикой оказывается. Вот такая красота. Кстати, цены на сумках двойные. Почему? Цена верхняя, это для опта. Опт у нас может быть от трех штук. Три любые сумки, любые позиции, вы их можете выбрать для себя и для своих близких на подарки. И цена тогда будет сумки вместо 2600, 1600, там, чем-то, что, 1637 рублей. Так, идем дальше. теперь красивые новинки из нового материала. Показываю сначала материал. Смотрим. Эко-кожа с пропиткой. Посмотрите, какая она мягкая. Похожа на диско-ткань, которую мы шили в советских времена. Она очень мягкая, очень прочная. Вот такая толстая. Она не пропускает влагу. Очень легкая и комфортная для ношения. Она шелковистая на ощупь. Сумка-рюкзак, смотрите, на задней стенке полностью выполнена. На передней полосочками вставлена эко-кожа. Вот такое дно. Это сумка-рюкзак. Высота ручки регулируется. На передней стенке два кармана. Вот здесь функциональный, сюда входит рука. Внутри. На задней стенке карман на молнии, перегородка на молнии прилегающая. И на передней стенке два кармашка. Почему говорю так? С уверенностью, не ковыряясь в этих сумках, потому что проводила прямой эфир на Инстаграм. Если хотите, можно там посмотреть все э, наши контакты всех соцсетей внизу под описанием. Можно перейти по ссылке. Так, туда входит в сумку-рюкзак формат А4 легко. Вот в это тоже легко идет формат. Смотрите, какая она мягенькая. Прям вот так Прям хочется потрогать. Такая у нас была, по-моему, из эко-кожи. Не помню. Помню, один раз модель была. Красивая вот такая вот с защипами здесь декором. Вот такие петелечки, ручки-кольца. Здесь длинной ручки нет. Если она не наполнена, она легко ложится вот в такую красивую складку и может легко сесть на пуховик. Очень комфортная по тактильности. Подкройно очень интересно. Состоит из нескольких частей. На задней стенке карман на молнии. Дно вот такое. Здесь Здесь вставлен небольшой картон, чтобы держала форму. Внутри... Отделения особо нет. Кармашек на задней стенке молнии и два вот таких передних небольших. Так, цена этой сумки 2500. размеры ниже, смотрите. Так, дальше следующая. Вот такая сумка тоже большая. Она у нас была из замши. И еще из других материалов светлая. Сейчас она только в таком, да, Лен? Да. А, вот, смотрите. Вот такие ножки, два рабочих кармана по бокам, задний карман на молнии, два отдельных входа, в которых по два бегулька, и есть небольшой ручка-ремень, хотя эта сумка и так достаточно для того, чтобы ручка большая, чтобы повесить на плечо. Или я ошиблась? Другой перепутал, сейчас посмотрим. Нет, есть. Вот такой красивый ручкой ремень, который цепляется дополнительно сюда, вот к этим кольцам. Можно увеличить тем самым ее размер провисания. Хотя она и так достаточно большая. Смотрите, для того, чтобы одеть пуховик легко на плечо, какого бы размера пуховик не был. Так, внутри, значит, этой сумки, на задней стенке кармашек на молнии вот здесь вот идет. И на передней вот здесь два кармашка под мелкие предметы.